Добрый день. На связи Центр обучения компании Инфострой. В одном из видео мы рассмотрели пример загрузки локальной сметы из Excel, но там были данные о материалах и об оборудовании. И, конечно же, встает вопрос, а как загрузить из Excel строки работы? Возможно ли это? Давайте попробуем. Может быть, удастся и это сделать. Перед нами исходный текст локальной сметы в формате Excel. Наша задача – воспроизвести текст этой локальной смети в сметной программе. Обратите внимание, как много информации в каждой ячейке отчетного документа. В столбце номер два указаны служебные символы сметной программы. Указана ссылка на пункты методических документов. В столбце номер три, кроме текста наименования расценки, указаны формулы расчета затрат, значения коэффициентов. Так что же мы хотим загрузить в А0 из этой сметы? Если мы хотим получить точную копию этого печатного документа в сметной программе, расценки, объемы, коэффициенты, накладные, прибыль с соответствующими комментариями и ссылками, ну, задача неосуществимая. Поэтому когда мы задаем вопрос о загрузке сметы из Excel, давайте честно отдадим себе отчет. Что же мы хотим получить в итоге? Но не все так печально, как кажется. Сформулирую задачу следующим образом. Загрузим в программу перечень работ и объемы работ. А доработку в виде дополнительных коэффициентов, поправок, индексов, накладные и прибыль мы выполним средствами самой программы. Вот такая задача вполне реальная. Шаг первый. Преобразуем нашу локальную смету необходимому виду для загрузки. Нам потребуется шифр расценки в поле обоснования измеритель работ и количество. Все остальные данные для загрузки будут несущественными. Мы ведь умеем работать в Excel, поэтому профессионалу не составит труда уложить данные исходной локальной сметы вот в таком виде. Вот результат преобразования исходной локальной сметы в заданном формате. Здесь введена служебная информация о наименовании локальной сметы, наименовании разделов и подразделов локальной сметы. Я даже сократил работу в поле «Единицы измерения» указал наличие коэффициента перед измерителем. Сам измеритель не вводил. Мы находимся в главном окне системы. Выполняем второй шаг по загрузке подготовленных данных в программу. Курсор установлен на объектной смете. Выбираем операцию «Импорт локальной сметы» в формате Excel. Вот исходные данные локальной сметы. Указываем, где расположена нужная нам информация. Проверяем расположение исходных данных. Готово. Вот загруженная локальная смета. Открываем ее. Обратите внимание, все строки загружены в виде текстовых строк, шифры и объемы работ. Дополнительно в смету введена структура, разделы и подразделы. Теперь выполним третий шаг. Привяжем данные текстовые строки к сметно-нормативной -но базе. Для этого я выделяю все строки и выбираю функцию групповые операции. Связать обоснование с базой NC. Обратите внимание, шифр автоматически преобразован. Выделены шифр группы и шифр расценки. Вот эти две строчки не привязались к нормативной базе, но с ними будем разбираться отдельно. Следующая операция переведем расчет всех строк в режим источника цены база и выполним обращение по указанным шифрам в базу данных. Программа автоматически восстановила стоимостные показатели по каждой расценке и рассчитала стоимость работ на заданный объем. Теперь можно наводить порядок, начислять поправки, коэффициенты, индексы, накладные и так далее. Основная рутинная работа по воду расценок в смету выполнена. Подведем итог. Загрузка локальной сметы из Excel в том виде, как она представлена в печатном варианте по образцу номер 4 – это из области больших желаний. Но мы с вами убедились, что более реально решить практическую задачу по воду из Excel списка расценок в виде их шифров и объемов работ. А затем тело техники. С существующими в программе инструментами, Восстановить стоимостные показатели, назначить поправки, коэффициенты, индексы, накладные, прибыль, концевики и тому подобное. Главное здесь – это хорошая подготовка данных в Excel. Поэкспериментируйте. Это реально. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.